В случае контроллер SmartWeb с блоками расширения установлен в отдельном щите, расположенном на первом этаже. А контроллер WaringBoard установлен в цокольном этаже в главном распределительном щите автоматизации. И они соединены между собой экранированным кабелем, содержащим три проводника HL и общий. Как видите, сейчас контроллер находится в рабочем режиме и три раза проблеск, три проблеска. Один проблеск обозначает, что контроллер подключился по шине CAN, два проблеска, что контроллер подключился к сети Wi-Fi, а если три проблеска, это значит, что он подключился и CAN, и Wi-Fi, если красным моргает. Это значит необходимо зайти в журнал и посмотреть, какие есть ошибки, чтобы сбросить их. Как? Вся основная информация по, по подключению и настройке smartweb к VarinBoard находится на сайте гидролога в разделе VarinBoard. Прежде всего, Необходимо проверить правильность подключения, здесь есть некоторые нюансы, то есть линия H она немного левее находится в, разъ... в разъеме SmartWeb, тогда как в контроллере она немного правее. Соответственно, линия L левее э, в контроллере Варенборд, но чуть правее в SmartWeb. Не перепутайте и обязательно подсоедините общий провод, соединяйте их вместе оба контроллера. Включение кабеля обязательно убедитесь, чтобы на одном из концов стоял терминатор Канз. Он обеспечивает работу кон линии. Без него, скорее всего, не будет работать. В моем случае этот терминатор был установлен на конце рядом с контроллером, с клемой контроллера в И бело-синий проводник при этом соединяется с коричневым, подсоединяясь к линии L. Теперь после того, как убедились в том, что контроллеры вместе соединены, необходимо перейти в раздел настроек контроллера «Ware и выбрать раздел «Hardware Modules Configurations». Открываете конфигурирование интерфейса r 4652 и выбираете именно вот этот тип подключения. Сохраняете его. Далее опять возвращаетесь в раздел перечня конфигуратора конфигура... конфигурационных файлов и открываете раздел Networks Interfaces. Вот он. Здесь также необходимо добавить еще один интерфейс соединения. Для этого нажимаете плюс item. Появляется Такое предложение завести. И в числе предложенных вариантов выбираете can. Соответственно, пишите can 0. Здесь указываете 20 тысяч. И оставляете ваухатпакт. Wow Таким образом, после сохранения у вас в конфигурационном файле появится новый тип соединения, который позволит общаться между двумя контроллерами по шине CAN. Собственно, после этого у вас на передней панели светодиод должен замигать тройным проблеском либо зеленого, либо красного цвета. Как я говорил, красного цвета это просто ошибка, которая, которую надо сбросить, зайдя в журнал я не сохраняю данные настройки потому что у меня уже есть интерфейс и третьим шагом по списку необходимых действий необходимо установить драйвер для этого в терминале в терминал копируем командную строку вставляем ее и после запуска а, произойдет Установка драйвера на контроллер Variant Board. После того, как драйвер установлен будет, проверяем его появление в разделе конфигов. Должна появиться вот такая новая строчка с надписью SmartWeb Driver Configuration. Она примерно такого вида будет. За исключением может быть того, что в качестве примера всего лишь три строчки будет заведено. Вы можете перед тем, как начинать работу с этим разделом настройки, просто удалить существующий контроллер и завести тот, который вам нужен. В рекомендациях опять же пишут, что установить контроллер номер 204, у вас появляются два раздела для того, чтобы можно было заводить сенсоры варинборда, которые будут видны в контроллере SmartWeb. На четвертом шаге нам необходимо убедиться, что для того, чтобы в интерфейсе варинборда появились необходимые программы. был э, размещен файл конфигурации в директории монтида т.с. smartweb.conf.d и э, под под папка classes. Здесь необходимо, чтобы был размещен конфигурационный файл room девайс json или джейсон, как правильно В принципе, этого должно быть достаточно в случае успешной установки драйверов, конфигурационных файлов, правильности подключения линии, должна осуществиться связь. И в девайсах должны появиться новые разделы, которые будут соответствовать программам SmartWeb. Они выглядят примерно таким образом, где отображаются параметры. Настройки каждой комнаты, которая управляется SmartWeb с помощью тёп... контуров теплого пола, радиаторов или других каких-то устройств. Их количество должно совпадать по количеству настроек, которые вы получили ранее с заранее программи... запрограммированным контроллером SmartWeb. Так, если же этого не произошло, то самое время перейти к дальнейшим настройкам и выяснению причин. Для этого нам необходимо зайти в интерфейс самого контроллера SmartWeb. Ищем сеть, которую он раздает. В моем случае она уже переименована в SmartWeb, но вы в числе прочих сетей Wi-Fi, я думаю, без труда ее найдете. К тому же она будет открытого типа. Соединяетесь с ней и в браузере выбираете или э, набираете адрес 192.168.4.1 В случае успешного соединения с э, точкой доступа, которую создал SmartWeb вы заходите в его веб-интерфейс он достаточно долго подгружается, необходимо некоторое время подождать и мы увидим его интерфейс э, в виде занесенных предварительных настроек. Такая панель инструментов для управления смарт Основные настройки... а Кстати, если у вас мигает до сих пор еще красным, то вам надо зайти в журнал и здесь увидеть, какие ошибки возникли. После этого индикатор перейдет в режим зеленого проблеска. Основные настройки находятся в разделе «Админ». Заходите сюда. Здесь вы можете подставить настройки своей Wi-Fi сети для того, чтобы не заходить в контроллер для его для подключения к нему, а уже подключить его к общей своей сети, через которую контроллер будет соединен и доступен по адресу, студи... по адресу, который раздаст ему роутер, к которому подключился. Соответственно, вот в этих настройках вы можете поменять пароли для того, чтобы заходить в интерфейс через точку доступа SmartWeb. Ну, остальные, в принципе, настройки понятны из названий. Следующим шагом можно зайти в раздел «Конфиги», тоже ждем, когда они загрузятся, и видим те настройки внутренних, внутренних программ, которые заложены на службы поддержки, настройки при продаже вам готового изделия вместе с гидрострелкой, насосами всем прочим, что входит в комплект. Кстати, здесь в нижней части вы можете увидеть новый э, виртуальный контроллер, он называется смартовый Controller 204. Если вам что-то напоминает эта цифра 204, то это относится как раз э, к тем, к тому, к той конфигурации контроллера варинборд, которую мы создали ранее. И здесь видим э, зеленым обозначенные точки, которые забрались из контроллера варинборд и готовы. Я уже их видите, соединил с соответствующими программами в настройках контроллера SmartWeb. Оранжевым цветом обозначены, видимо, команды, которые SmartWeb может уже отправлять на Варенборд. Ну, да, в моей конфигурации я это не использую. Еще интересный раздел – это обновление прошивки. Для того, чтобы у вас э, корректно работала вся система, желательно прошивку обновить до последнего релиза. И, это необходим, и ее необходимо скачать с телеграм-канала. Там регулярно происходит уведомление о том, что произошла такая, произошли новые, вышли новые прошивки. И загрузить их либо с помощью SD-карты, которая входит в состав Smartweb. Э, либо с помощью э, программы э, прошивальщика, которая устанавливается на Windows. Ее тоже можно получить э, с сайта гидролога. Сейчас, э, расскажу о возможности завести м, контроллер SmartWeb в SproutHub. Для этого заходим в SpoтHub, покажу как он выглядит. Он попадает в аксессуары и выглядит как термостат. Вот его параметры, которые доступны из Хаба. Для этого нам необходимо разместить в каталоге Custom раздела Спротхаба темплейт с шаблоном Смартлэба он называется sw.json на этом пока все счастливо